Лара Крофт встречает меня опять, Моя милая попка, пойдем. А, вы его жрете? Ну ладно, приятного там аппетита, все дела. Наслаждайтесь, впрочем. Мне чуть-чуть там оставьте, пацаны, слышите? Чуть-чуть оставьте, эй, встань, пожалуйста, встань. Как встать? Пацаны, вы не подскажете, как встать? У меня тут девушка не может встать. Она сидит, помогите ей. Эй, эй живой? Теперь уже нет. Убух делаем, что-то падает, ломается. Ну, мы, в принципе, разрушитель. Давай, забирайся. Э, это не прыгай так сильно. А то головой ударишься. Не надо. У тебя и так не все в порядке с головой. Куда ж ты прыгаешь еще? Дерьмо, дерьмо. Пум-пум-пум-пум. Пацаны. Как бы вы, не особо. Э, вы откуда взялись? Давай, поползди. Поползли наверх по супер классному, реалистичному камню. Очень белому, специально подкрашенному для Лары Крофт, чтобы она знала, куда, собственно, залазить. Эй, мужики, у вас это. Ноги в земле вы в курсе. Дерьмо, дерьмо. Опа. Просветление вашего разума я вам сейчас помогу. Кто-то идиот, подожди. А, ты пришел. Привет. Пришел знакомиться, да? Ну привет. Как звать? Лара Крофт, если что. Если что. Может надо вот так вот сделать? А, ну да, вот это спецэффекты. Голливуд обзавидовался. О, воу-во-во, вот это спецэффекты. А, нет, я опять покатилась. Куда? Зачем? Что? Что происходит? Пролак, дымка, что? Не понимаю, ничего. Куда ты побежала? Куда ты побежала в газ? Я пришел. Здрасте, пацаны. Стрелу, как спускать? Я... Что? А, ладно. А как стрелу-то спускать? Его больше нет. Его больше нет. Деда? Кого? Дед есть. Он под выпивкой был. Я что тебе а говорил уже. Он упал Он, под выпивкой. Под выпивка вы он живой, ну не И надо Вот это вот, он посадить, живой, 100% Тебе знаешь, даю, что зуб, что это за Дальше Гарри Поттер, Блэк Джек Я И не знаю, я я кто спас... эти люди Кто эти люди Опа, прыгай, здорово этого... Этого... пацаны Я вас спасаю Да, а вы мне по 3000, с каждого 1000, 1000 бачей Все, договорились Я вас спасаю, вы мне 1000 бачей Все, вот так сделаем вот так а, Ну бля Ну тут такие конечно головоломки Держись Лара Крофт Они еще есть Фига там магма где мы? Мы алмазы копаем в Майнкрафте или что? Почему там лава? Это... Я... я попрыгала. А вы, а вы как-то дальше сами справляетесь, окей? Вы упадете. А вы помните, что вы мне должны 3000? Я вас вытащу только за то, что вы мне дадите 3000. Поняли? Еще раз давай. Давай, давай. Я верю вас. Я верю вас. Три! Качай! Все, пацаны. Что? Этого мало ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что вы мне пять должны? А что мне надо, собственно, сделать? Мне надо на вас прыгнуть? А, нет. Мне надо покупаться в лаве. Тоже хорошая идея. С легким паром, так сказать. Что, я за вас все делать должна или что? Что вы мне предлагаете? Что, что вы хотите? Вы будете отчет какой-нибудь делать там? Нет? Что мне надо? Прыгнуть и сдохнуть? Тоже хорошая идея, в принципе. Давай так стрельнуть, стрельнула. А, -а, а, да, надо было стрельнуть не в одну, а сразу в два. Пожалуйста, вы пять тысяч должны мне. Да-да-да, пять -да -да. тысяч, пять тысяч, что ты там говоришь? А, пять -а -а, тысяч. Все, понял. Завтра жду, завтра жду. Хорошо. Я полезла, все. Завтра жду 5000 у себя на столе. Да, тысяч долларов, не гривен, не рублей. Просто долларов. Ну или евро. Хотите евро, хотите доллары. Мне как бы без разницы. Да-да-да, да, да, я не в курсе. Не я не я не в курсе, не тут не все не рушится. Не это очень ожидаемо я побежала мне еще 5000 надо завтра получить все я пошла я пошла да все пойдем пойдем все взрывается все красиво почему все взрывается фиг его знает пускай взрывается мне не жалко карает сама вселенная ну как бы так оно и бывает Жу куда ты приятного полета я это полезла дальше М -м -м, красота выглядят? кого Бумажки какие-то, что это, для туалета или никто что? Никто не уйдет. Никто не уйдет, да-да-да, да, да. из туалета же. никто не выходит, обычно. А, Грустный, точно. А, вы драться еще хотите? Вы еще хотите драться? Ну вы, конечно, молодцы, там это, взрывчатка Лара Крофт, осторожно. Я понимаю, что ты любишь, когда у тебя попку разрывают, но... Не надо, не надо. Опа, ты кто? Ты кто такой? Саймон? Лара, ты жива? А ты кто? Дед. Тут Это есть хрыч, мать, который погрыжен за ногу. Э, брат, дед, который прыгнул и... и и Они ты кто вообще? Убийцы, доктор, и вот он. И, ты Это же мать, ты кто? А Матя, что ты творишь? Там, где их нет. Матиас, ты опять обдолбался кокаином. Успокойся, Матиас. Матиас, я, думал, матиас, я тебе говорю, Далее меньше самолет. кури кокаина. Да? Матиас, ты меньше Мой кокаина нюхай. Ты посмотри, что ты с тобой команда. стало. Ты весь в кокаине. В ушах кокаин, на... в носу Твою кокаин. Из рота не из не идет воду, кокаин. Ты это, кури поменьше да? кокаина. Дмитрий, сторожи Дмитрий. ее. Сторожи ее. На, ну нет Дмитрия Ну прости Дмитрий, а что а что я могу сделать? Это Лара Крофт, я не мог никак повлиять на это Дмитрий, Ты извиняй, братан, как бы, ну, все. Нету больше Дмитрия А это, я играть буду? Я как бы не против смотреть киношку. Я играть буду? Мне тоже так прикольно Эй, ну ты куда, моя подружка побежала? Я найду другой выход. Да. Ох, а, кого? Опа, динамит Ой Подорвалось что-то, немножко разорвало попку Лары Крофт Слишком сильно было Ларри Крофт очень понравилось Здорово, пацаны О, тяжелые пацаны, тяжелые Для такого случая у меня есть вот это Прикольно, да? Скажи Сейчас, сейчас, подойди Вот так, хорошо, хороший разговор Согласен? И я согласен Опа Кто там, кто там? Опа, опа Давай, высань, высынь головку, головку высань. О, здорово, ты кто? Ты чего? Ты успокойся. Серьезно, я по голове попал. Что произошло? Все, поехали, все будет красиво. Вот и все, вот и все. Как? Канальцы чувак. Ты серьезно такой сильный? Воу, уклонение пошло. Это, что? Что происходит? Бубум. бум С ЭКМ, чтобы выстрелить. Лови. Матичка, наверное. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Во. Вот так оно должно сработать. Почему я в прошлый раз вообще умерла? Это как бы незаконно ни разу. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео потом, Райдер. Давай. Удачи.